Здравствуйте, друзья. Пока Белецкие и его шайка в каком-то ангаре умоляют спасти остающихся без помощи остатки полка Азов в Мариуполе, над ним, как домокло в видна буква В, принадлежащая, безусловно, русским оккупантам. Между тем, потери ВСУ на Донбассе до 60% личного состава. Генштаб умоляет, криком кричит о необходимости каких-то подкреплений. А верховный главнокомандующий со своим министром обороны в это время делают сылфи, фоткаются, довольны, радостные, у них все в порядке. И да, я сознательно не публикую документы по биолабораториям на Украине, потому что это колоссальный объем документов, который вполне будет достаточен до, для будущего трибунала и суда над теми, включая и президента Украины кто разрешил их работу на Украине, начиная с Кучмы. Ну, на всякий случай предупреждаю людей, которые в этих биолабораториях работали и что-то знают, сейчас еще живут на территории под подконтрольной киевскому режиму, на всякий случай бежать подальше, по крайней мере, от тех мест, где их могут найти. Генштаб ВСУ в очередной раз отчитался о потерях противника. В личном составе всего 14,7 тысяч человек, по сравнению с группировкой не более 5%, но зато по технике, летательным аппаратам и всему прочему цифры впечатляющие. Но пока Генштаб ВСУ отчитывается о подобных победах. Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Ниженском ремзаводе уничтожены цеха по ремонту бронетехники. Из акватории Каспийского моря тоже «Калибрами». Из воздушного пространства над Крымом авиационными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов, снабжавшая киевскую группировку. Войска ДНР перерезали Дорогу Каменка Верхнеторецкая. Ведут сейчас бой с первым батальоном парашютно десантной бригады 25-й бригады. Ночью была взята под контроль большая часть пункта Верхнеторецкая. Там идут бои со вторым батальоном, тоже 25-й бригады. Ну а так выглядит контрнаступление Кима, объявленное еще неделю назад в Николаеве. Хитрые же русские подбрасывают в ВСУ всякие очень ценные гаджеты, через которые наводятся удары артиллерии и авиации. Но доблестные украинские пограничники эти гаджеты изымают и маячки ликвидируют. Вот подоспела и последняя сводка Генштаба России по потерям противника, в том числе за, по потерям за сутки. Но ну, удалось сбить только один вертолет. Глава Захиснокеды Днепропетровска. Нужны Тойоты, много Тойот. Это обеспечит нашу победу. Это будет война Тойот. Ну да, вот появилась Вундерваффа Тойота. Теперь, безусловно, после уничтожения танка, бронетранспортеров, РСЗО, самолетов вертолетов, на Тойотах победа будет достигнута. Это был москитный флот, теперь у нас москитная, ну, даже не знаю что, москитная Тойота. А это обломки украинской точки У, которая была сбита над Бердянском. Так и не долетела. Но опять рассказывают о том, что это русские обстреливают занятые ими города. Тем временем в мире Джем Оздемер, министр сельского хозяйства Германии, сообщил о том, что немцам необходимо есть меньше мяса. Ну, После заявления Борреля о том, что нужно снизить температуру в домах, что ну, нужно покупать меньше бензина, потому что он и так сверхдефицитен и дорог. Теперь профильный министр предлагает есть меньше мяса. Мне очень интересно, а немцы вообще в курсе, что это они против России вводили санкции, а не Россия против них? Британские СМИ раскритиковали заявку на товарный знак дядя Ваня, который приходит на смену Макдональдсу. Журналисты издания Observer сообщают, что это вопиющее нарушение правовых основ и начала войны Путина с интеллектуальной собственностью. Ну, видимо, нам скоро запретят использовать желто-красный цвет и букву «В» тоже. Financial Times пишет о том, что мировые цены на молоко могут значительно увеличиться из-за событий на Украине и логистических э, цепочек. Ну, не знаю, кого нибудь должны в этом винить. Глава Ассоциации немецких профсоюзов Хоффман предупредил о том, что из-за ситуации на Украине возможен мировой финансовый кризис. Опять же, на Украине, а финансовый кризис на Западе, может быть, дело все-таки не в Украине, а в том, э, какую политику проводит Запад, в том числе и по отношению к Украине. И проводил, кстати, не одно десятилетие. Украинцев беженцев в Германии предупреждают на русском о том, что им стоит опасаться торговцев людьми. Прислали эти фотографии волонтеры из Берлина. Ну а это фотография памятника советским воинам, павшим в борьбе за освобождение Греции от фашизма. Так он выглядел вчера, сегодня местные жители его уже очистили и вечером проведут возле памятника акцию «Нет фашизма». Но на Украине утверждают, что фашизма у них действительно нет. На этом, пожалуй, все новости дневного выпуска. Всего вам доброго. До свидания.